Други бойцов, братья и сестры, в 30 километрах от нашего села враг. Слышите, это бьют их пушки. «Сейчас перед вами ставлю один вопрос. Хлеб. Тяжкий голос, что гнется от нашей честной работы на полях. Хлеб. Что делать?» Делать. Ну где-то став, говори. Ты среди нас самый старший. Пусть будет проклята земля, что врагу оставит хоть стебель, Ведь, ведь под корень. Готов, чтобы предать огню хлеб, поднимите руки. Больше зелень. Считайте. Сто, сто десять, сто пятнадцать И зерна, как горох. Не видела земля такого чуда. И все это мы, это наши руки, наши бессонные ночи. Месть. Страшная месть врага. Председатель колхоз, твой сын, боец, а муж, большевик, пусти! Не я. пущу, пусти, и то спалю вместе с вами! Дура! Девчонка, в мире нет случая этой пшеницы! Я десять лет ее выращивала, ночи не спала. Туши факел, Мы и рис, стопы, подводы, в леса увезем! А где мальчик? Сталинку возьми. Позвать? Позови. Быстрее, девчата! Ветер переменился. Огонь может перекинуться на это поле. крико он ранее а погибнем, дети наши мстят за нас. не боитесь? Не боимся. Зря. Смерть подлейшая штука. Спрячьте оружие. Не прятать. Извините, пожалуйста, я не знаю, с кем имею честь. Прохожий. А вы? Мат Филипп Филиппович. Я так и думал. Вы доктор? Доктор. Ну, а я целовом честный. Разрешите познакомиться. Доктор Розенстейн из Западной Украины. А это кинооператор-хроникер Аркадий Яковлев направлен к вам. Должен снять операции вашего отряда. Быть. Ну что же, сегодня начнем снимать. Пан офицер приказал, чтобы было тихо. Пан офицер говорить будет. Ну, Пан офицер приказывает, чтобы женщины ушли. Пан офицер говорит, что удел женщин это 4К. Кирхеп, Киндер, Кюхэп. Церковь, дети, кухня, платье. Выбирать пану старосту женщины не могут. Это дело мужчин. там немцы. Я, немцы? Ну и что ж, посмотрим. Пан офицер предлагает выбрать старостой пана-долгоносика. Этот долгоносик много страдал через большевиков. И вы ее будете иметь, как хорошего староста. Пан офицер спрашивает, кто против, чтобы этот долгоносик был над вами старостой? Я против. Ну, Катя подал. Смерти боишься, су. Боюсь. Выходит, что я командир. Выходит, что ты. А ну под козырек. Ой, боже, ж ты можешь из-за хугура. Хугура. А ну вон книжку из-за пазухи. Не выйму. А кто за, за книжка? Да твой, ну, начальник курса рихметики. -а -а. Чтобы ты в курсе Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! За 12-го колена! Аминь! Оставь, оставь сюда! Вяжи, пока шоу! Так это ж ты какого-то штатского дядьку прибил! С палатникам быстро! Да что-то что а ты так веришь? Штатского дядьку? Mm. Что? Что, что, что? Что такое? Слухай, а ты его зря ударил? Oh, ты же его сам ударил! Молчать, yeah, так точно! А ну посади его! Иди ты! ты! Иди ты! Не беспокойся! Ремень крепкий и вязал я! Таких, как ты, я ни одного связал на своем веку! Вот недавно японцы одного связал, под Мугданом в девятьсот году. Постой, постой, Тарас! Молчай! Так точно! Докладай, кто ты есть, откуда бежал, зачем бежал и какая у тебя в голове есть мусор. Не думал ли, что так меня встретят, дед Тарас. Деда Старас. Постой, постой, Тарас. Ну да, деды мои дорогие, ведь я же долгоносец. Вот. А что дать тебе говорил? Так ты еще жив? жил. Жил. Более-менее. Жалко. Разлезал. Постой, постой. Ты в тюрьме был. Тебе за спекуляцию срок дали. Кто с тебя освободил? А? Да, кто? Немцы. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я же не просил их. Они сами меня освободили. Как их выгонят, я там пойду в тюрьму, отсижу свой срок. Кто с тебя таким сознательным сделал, а? Да, кто? Немцы. Как посмотрел я, деды мои дорогие, что на Украине делается, брызнули у меня слезы из глаз и кровь из Сказал я сам себе, укради, долгоносик, в последний раз. Украл я у немца Револьвер и в лес. Ну... Тут вы меня поймали, голову палкой разбили. Так мне и надо. Собаки, собачья как Да, да. точно. Так. Ну, теперь отдайте мой пистолет. Вы мне не верите, деды мои дорогие. Ну-ну, отдайте пистолет. Я же вместе с вами против немцев пойду. Отдай пистолет, слышь! Хуже будет! Руки вверх! Немцы! Ах, Боже что ты, можешь Всех через Все село! За одного! Он был в моих руках. Я отпустил его, старый дури. И он отпустил его. Ей-богу, правда, сам деле. Ну, что же мне с вами делать? На губтвахту посадить? На Нет. Сами упустили, сами и поймаете. Из-под земли его достану и задушусь своими руками. Под моим командованием. Так точно. Есть. Ну, брели уходить дальше. Они говорили, что завоевали Украину. пишут Живет и здравствует советская власть. Живет украинская советская социалистическая республика. Живут и действуют законы нашей Родины. Ни одного зерна, ни одного куска сала, ни одной минуты жизни немецким оккупантам. Пусть найдут они на нашей земле. It's... Говорил вам, что не это очень, очень опасный нают. Здравствуйте, Где вы? Что с вами? Мы думали, уж вас всех там поубивало. Да живи, слава Богу. Договор у меня к тебе есть. Насыщет. Тратит бензин, и то, слава Богу. Дорогой наш Патька, Иосиф Писсарионович Сталин. Пишем мы тебе из района оккупированного фашистскими гадами. Нами деньги. Что же теперь будет? Он заметил нас. Надо уходить отсюда. Нельзя. Как нас честны, так ищет. Так, так, так. А ты понимаешь, что ты наделал? М? И весельник. Дисциплину сломал. Никак не мог удержаться, Дьесна. Он, гад, так низко летел, что я и не заметил, как мой карабин выстрелил. Выстрелил, выстрелил. Ну, разве я виноват, что руки сами... А частных что говорил? А честник Часнык, а какое ваше дело? Ну, идите отсюда. Извините. Пожалуйста, Борис Соломонович. Часнык, Часнык. Да, а честник что говорил? <свят> ну, не плачь, а то в болото брошу. Весь наш рот не плакал. Ой, горе, ты мой, горе! За время вашего отсутствия у Знаю, подожди. Докладывай раньше, кто дал первый выстрел по немецкому самолету. Кто открыл наш табор? Я первый выстрелил из этого карабина. Приказ мой слыхал? Слыхал. Почему нарушил? Очень хотелось убить фашиста. Эх ты! Спасибо, дед Тарас. Хорошего правнука вырастил. Правнука, внука, Ты честник разговоров не разводи. Судить суди, а рот наш не трогай. А ну отойди отсюда, стрелок. Катерина, присмотри, чтобы быстрее грузили. Немцы, народ, аккуратный, через 2-3 часа надо ждать гостей. Сделали? Ой, боже мой, да все. Нет, не все. Тетки Палашкин. От Кружков сюда 2-3 часа ходу. Аккурат к немцам попадет. Как бы ее предупредить? Дядька честно, пошлите меня за теткой Палашкой, Ей Бог привет. Або расстреляй ты его к чертовой мать. Расстрелять? А ну-ка подойди сюда стрелок. На гнеголу! Ниже! А ну еще! А ну я сюда с него, сукина! Шопки стрелял! Хватит, хватит, хватит. Ну, хватит! Хватит! Ну, поручай, тетку Палашку. Тетку Палашку! Тетку! Погоди! Сюда не успеешь! Веди прямо на кривую палку! Обязательно приведу! Быстренько! Хороший у тебя рот, дед Тарас! Мужественный! А как же, весь род в курсе дела. Мои офицеры, я к вашим услугам. Не успеет Сашко в старуху. Минировать подступы к табору! Есть! Минировать подступы к табору. Ну, всем покинуть табор. Всем уходить. Всем уходить нельзя, Катерина. Почему нельзя? Куда мы знаем, что они придут сюда? Они могут податься и влево, и вправо. Мины зря пропадут. И потом они могут напасть на новый след отряда. Нет. Всем уходить нельзя. Верно, товарищ Чеснык. Ну что ж, вы собираетесь в дорогу, а я останусь и наведу немцев на минное поле. Подожди, Маруся. Да какая тема, Маруся? Вот тебе аппарат, пленка. Передашь это, когда кто-нибудь будет идти на Большой фронт. Мне больше снимать не на чем. Задание я свое выполнил. Так что я здесь остаюсь. Не кажи гоп, пока не в курсе дела. Диктор, табор открыл мне ты, а внук мой Сашко значит и оставаться мне. Вы молодые, ноги у вас крепкие, а мне по лесам за вами бродить труд. Дайте мне гранат ручный. Десять штук. И две противотанковых. Ой, дед Тарас, дурный, дурный, а разумный. У него специальный стратегический план есть. Поставь меня, сынку, на этот, как-то люди кажут, боевой рубеж. Хали козаки из дону до дому, Підманули Галю, забрали с собой. Наверное. Тримкин, сорстень. Материалу тратят на одного деда Тараса. Нервный народ. Ой, ты галю, галю, галю, Господи. Миле, миле! Господи, что вы это делаете? Господи! След эскадрон! Справа по взводному в атаку! Ура! Ах, потерял упортят, не дай бог! Ой, ты О, еще одна пуля попала в деда-то. Победят они нас. Нет. один. Он был один, этот русский. И друшов. Речь крути. Игнат шальный кискалого себя. Забавно. Речь, и, и шоу, дети, знакомые, с каких сил? Э, э, э. Жечь, и все расстрелять всех. Ты поведешь. И, и я поведу. Там и крот Ты покажешь. И я укажу. Нет. Я не знаю. Знаю. Я укажу. Мой гот, он был один, этот Русский. гречо славиша худ. Закупи свой подпись и полезай в эту ручку, мы тебя навозом закидаем. Когда нас не идут, вылезешь и отнесешь чесноку. А как же с вами? Как с людьми, так и со мной. Лезь, сын. Постой, дай, я еще и свою подпись поставлю. Я не подписываю, я не подписываю. С Дали! Идем! Tempo, Tempo! Ach, ihr versteht ja gar nicht, wie nett wir sind. Für euch doch spazieren, frische Luft schnappen, eh? Bein in die Hand, kommen und Tempo, Tempo! Tempo. Я не буду бегать. Посмотри, может быть, там есть родственники этого честока. Я не пойду к ним. Я не могу на них смотреть. Плюс, Файгес, а шляп, господин. Плюс, Тебо, далее месяц фикс. Быстрее работай. им, чтобы они быстрее работали. Быстрее работайте. И что, к трекер по фруктам? Быстрее работайте! Я сразу увидела и узнала тебя, Филимон Довгоносик. Малашка? Да, я не боюсь тебя. Я плюю в твою поганую морду, собака. Фашисты и мы, это как огонь и вода, нам природа велела ненавидеть друг друга. Но тебя родила, Украинка, тебя кормила наша земля. Твое первое слово было наше слово, мама. В тысячу раз ты гажа их, и не будет тебе счастливой минуты на целом свете, Иуда. Земля наша будет сжечь тебе ноги, предатель. Хлеб наш отравит тебя. Семя твое проклянет тебя. И не будешь иметь ты покоя до самой своей поганой смерти. Дона! Тона, знаешь ее? Я там! Дона! Я там! Я, Я украинская селянка! Жена колхозника! коммуниста Соливона Чеснока, мать бойца Красной Армии, комсомольца Грицка Чеснока, депутат сельсовета и председательница колхоза. Рыжьте меня на куски, коты! Ветер буйный подхватит наши слезы, расскажет о наших муках, они услышат нас, наши сыны. Они придут и кровью за кровь, и смертью за смерть заплатят вам. Подстаньте в нами и... Триумфующий, я буду Не Нет, ничего. Как дела, товарищи? Лучше всех. Вот ягод собрали на обед. Приятного аппетита, товарищ Катя. Спасибо. Они ничего, сытные. Какое сегодня число, Борис Ломонович? Подождите, так спутались числа. Сейчас сколько дней нас пустили не было. Да, спутались числа. Спутались дни и ночи. Катерина, наши из города вернулись? А неоднаково мені, як Україну люди, присплять лукаві. И вогни її окраденую спудять. Ох, неоднаково мені. Доктор. Доктор. Да? Честник из города вернулся. Нет, <свят> еще дедушка. А со аркаш? И еще нет. Эх, и почему вы меня с ним не пустили? Вы же не можете. У вас рана в груди. Да. Мало. Ребер у деда стапа осталось. Да не будьте вы упрямы, дедушка. Выньте вашу книжку из-за пазухи. Легче будет. Я вам отдам ее. Нет. Мне без нее легче не будет. Я ее не отдам до самой смерти. Вы меня лечите, доктор. Я его в своих руках держал. Своим.. Ремнем вбязал его ноги и отпустил старый дур. Лечите меня, доктор. Мне нельзя умереть, пока он по земле ходит. подорожал, а в магазине двери не закрывает. Вы, пани, какой уже раз в воду пьете? Жажда мучит. Жажда. <смех> пришел. О, да подождите. Он говорит от пана коменданта. Принимай деньги. Да подождите. Вы от пана коменданта? Да. Разве вы меня не знаете? А -а Тихо! Ну что же, пойдем? Пойди туда. А, тихо. тихо. Я не хочу тратить на тебя честную партизанскую пулю. Я не хочу морать руки об тебя. Но если ты заставишь. Один петлю. Прыгай. Заснул сны видит. Опять, наверное, с казаками. Немцев бьет. Или гопак танцует так, что аж земля вгибается. Ха -ха. Горилку пьет, салом с хлебом закусывает. Холодно мне, товарищи. Холодно. Холодно, потому что голодно. Борис Соломонович, позовите Аркашу. Они, Сашко еще не вернулись из города. Как? Они же ушли раньше меня. товарищ В чем дело? Со кружок Крушок показался отряд немцев. К Доктор! Ну, Борис Соломонович, опять грузить семенной фонд, опять готовить к походу раненых. мест. А тебе, Катерина, взять пять бойцов и проверить этот единственный выход из лесу. Беги к чесноку. Я придержу их тут сколько можно. Кто стоишь? Харьков! Лос, раненщик, нюанс, но кинански, твензилер шмейсен веди ум. Лос! Приказываю, вооружить всех женщин, раненых, доктора, занять круговую оборону. Есть! Не есть. все! Автобус с зерном минировать. Исполнять? Есть! Есть! Сашко! Я слышал Москву! Здравствуй, Маруся. Я тебя так и буду звать, Маруся. К тебе это больше подходит. Зови, как хочешь. Возьми, Маруся, письмо. Прочтешь после моей смерти. Положи его в карман. Пусть и затрется, Мы с тобой пусто лет жить будем. Отходить! Отходить! Я слыхал своими ушами, как радиодиктор говорил из Москвы, что немцы ворвались в город, что они подходят все ближе и ближе к радиостанции Коминтерна. И что он остался один, чтобы сказать всему миру, как бьются за Москву. А потом я слыхал выстрелы и фашистскую музыку. Люди стояли на улице и плакали, а немцы смеялись. А когда все услышали, что Москва сдана, так, такое горе было всем, что всех тех немцев руками повыдушили, лавку на куски разнесли, и хозяина лавки убили бы. Но его кончил дядька Честный. Что-то хочу тебе сказать. Может, я ночью умру? Не могу. Конечно, не надо. Но ребер у меня мало осталось. А без ребер нельзя? Неудобно. Так ты книжку у меня из-за пазухи возьми. Народу отдашь. Какую еще книжку, Див? Никому не говори. Вперед. Вперед! Люди добрые! Здравствуйте! Да что перед ним! Не выходи вперед! Выходи вперед! Я, я же ничего! Я ничего! Вот ты думаешь, на Украине немцы. До советской власти птица не долетит. Она ушла куда-то и не вернется больше. Но ты забыл. То остался народ. Пока есть народ, есть советская власть. Живет и здравствует Украинская Советская Социалистическая Республика. И именем ее, вечно живой и нерушимой, я посылаю в тебя эту пулю. <Свы> Нас осталось 103 человека. <Marvel> THE END Пишет. Ничего. Просит, чтобы его вспоминали иногда. Просит, чтобы все, что заснял, переправить через линию фронта. Пусть увидит Советский Союз, как бьются за родину украинцы. Жму ваши честные руки. Аркадий Яковлев, 6 ноября. 1941 года. Что? Какое сегодня число, товарищи? Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все станции Советского Союза. Передаем речь народного комиссара обороны товарища Сталина, произнесенную сегодня на красный. Сегодня 7 ноября, товарищи! командиры-политработники, рабочие-работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в силу наших врагов, временно подпавшие в под достигах немецких разбойников, наши славные партизаны партизанки, разрушающие тылы наших врагов. Не, пугали, интеллигенты. не так страшен чёрт, как те он воюет. Верно, Басков! Верно! Ведь более страшен! Не страшен!